Завтра. У нас Костик пропал. Надя, нужна твоя помощь. Извини, но нет, я должен жена остаться. Осматриваем каждое дерево, каждый завал. Костя! Костя! Вы не разделяйтесь только. Идите вместе. Мы уже разделились. Я одна. Прием. Как одна там взрыв? Там костер. Сейчас дорогу спросим. Паш, стой. Здравствуйте. Мы в лесу заблудились. А вы грибник? Паромщица. Продолжение смотрите завтра в 21.00.